Всем добрый! Сегодня будем смотреть тему «Истинное отношение к вам, задуманного человека». Первое. Расскажет нам о впечатлении задуманного человека, который складывается... относительно вас, о чувствах, которые загаданная персона испытывает к вам и покажет его подсознательное восприятие вас. Итак, у нас будет три позиции. Смотрим совет. Что делать? Итак, девочки, смотрим. Первую позицию. Так что расскажет нам о впечатлении, которое складывается у него о вас, об этом человеке. Кто загадывает? Холодная, отдаленная. Такая звезда, красивая, сама думающая о себе, не подпускающая близко, занимающая своими делами. а чувствах, которые испытывает к вам. Сидит и думает о том, что вы придете, любой момент он может прийти, а вы что-то не приходите. Вот такие чувства. Сидит и ждет. И что покажет нам. А Подсознание, восприятие о вас. Ну, думает о вас. Этот человек постоянно э, лежит такой думает. Что мне делать? Как мне быть? И постоянно, в общем, думает о вас. А если мы чуть-чуть поподробнее э, рассмотрим... А, Хочет приоткрыть немножечко а, для себя потрогать вас как бы проманипулировать вами вот чтобы просмотреть это все дело но ну, не получается ничего у него он устал руки опустились а вы можете внезапно проявиться Ну, нет никакого перехода. Нет движения вперед. Все как бы стоит на месте. Сказать, что тут прям про отношения что-то можно сказать. Их по сути-то и нет. Вообще нет этих отношений. Просто думки, какие-то раздумья. Таня на одном месте ничего толком не происходит. Отношения вообще никакие. Так, ладно, совет смотрим. Обратите внимание на то, что прочные и постоянно в вашей жизни. Чем вы занимались, тем и увлекаетесь, как говорится. Занимайтесь собой, своими делами. и не обращайте на это внимание вообще, скажем так. Если нужно, придет. Если нужно, найдет. Если нужно, будет поговорить. Вот такая вот первая позиция. Истинное отношение к вам, человека задумала. И хочется, и кулится, и мамка не велит, скажем так. Так, давайте будем смотреть вторую позицию. Какое впечатление сказывается у него о вас? Хороша, но недостаточно. Нет, так, во второй, позиции, что чувство, которое загаданная персона испытывает. Нет стабильности какой-то у него челю видимо какие-то никакой стабильности никакой стабильности никакого статуса какие-то обидки так и что как воспринимает он О пустая карта да никак не воспринимает не знает что делать так ну-ка давайте раскроем не знает что делать не, не может дать стабильность ничего обещать не может ничего он говорить толком не может молчит вообще так а что это значит у нас тут будем рассматривать Ситуация какая то фатальная. Ни переходов, ни уходов. Хочет приподнять, потрогать вас, чтобы вы вообще не ушли на всякий случай. Проявиться. Я не знаю, как тут башни. Нет проявления по второй позиции. Вы прекрасны, замечательно. А он там как фантом ходит. Ну, не убегает он, что он тут еще в отношении. Императрица, вы самая замечательная, классная, с творчеством, с какими-то новыми идеями. Притягивает, хочет притянуть вас к себе. В общем, чтобы вы сами пришли. Привязался очень сильно к вам. Но идти в новое как-то не желает. Отношения, что, что что хочет, то и делает. Прокручивает одно и то же. Постоянно думает, прокручивает эти страсти. Прокручивает эти, как бы с вами хорошо было на э, сексуальном плане. Там э, все с, с разных сторон. Э, и понимает, что... Вы его звали, звали, звали, звали этого человека. Вы просто выросли уже с этих отношений. Не знаю, у кого как, девочки. Может, дружба, может быть, там встречалки какие-то. Какие отношения у кого, с кем. На работе это может быть. Рабочие романы, может, просто в дружбе где-то с кем-то. Он, может быть, в роду между собой. Вы уже выросли из этого всего. Нет тут ни тайных удовлетворенностей, ни конфликтов, ни конфузов, уже ничего нет. Вы уже с этого выросли и сказали, я пошла дальше. По сути-то, внутри, в глубине души, на подсознание. Так, советую Ну, нужна внутренняя сила, чтобы принять что-то непринятое, но неизбежно. То есть, если вы хотите принимать о том, что все, хватит, с меня хватит, значит, нужно будет принимать решение и сказать нет. Заниматься своими делами, идти вперед, продвигаться, не смотреть на это. Все, кто что там хочет, как хочет, хочет пусть делает. Мужчины это действие, а значит он должен делать это все. Ну, как бы сперматозоид. То есть яйцеклетка за сперматозоидом не бегает. Да? По сути, они должны проявляться, выполнять свою мужскую функцию. А если это не мужчина, то есть женских энергий, то что что можно сказать? Ну пусть сидит в них. Он пришел сюда мужчина, мужским полом. А значит, должен проявлять и раскрывать мужской потенциал в себе. Кто их поплеучил? чтобы там бегали. Девочки, не бегайте за мужчинами, пусть они э, сами. Если э, они не хотят этого делать, так меняйте. Не переживайте, не бойтесь, ничего. Самое главное, вы как воительница должна быть ничего не бояться идти вперед. На пути будет, значит, сильный, смелый мужчина, который будет вас завоевывать и вы будете вместе с ним обоюдно идти вместе по пути так хорошо давайте посмотрим третью позицию Расскажем вам впечатление у вас тут вообще повешено наказание впечатление вы этому человеку как наказание он ничего не может сделать, и в общем подвешенном состоянии. Чувство, которое персона испытывает, это к вам. Ну, нет никаких соблазнов, нет никаких... То есть... Ну, скажем, не завлекает его ничего, потому что вы как наказание какое-то. Ну, видимо, такой опыт, такое испытание. В этом году год экзаменов, поэтому испытаний экзаменов целая куча у каждой пары, у каждого человека. В каждом экзамене. Это как в школе вытягиваем билет то же самое вот так вот и у нас в жизни проходим в этом году все экзамены кто когда с тому и как будет зачет или не зачет так смотрим подсознательное восприятие вас в чем человек может не отдавать себе отчета Он не понимает о том, что не надо качель. Не нужны эти качели сидеть, э, как вот у маленький ребенок, скажем так, э, под грудями. Мужской пол обычно очень любит, чтобы, ну, и воспитание, скажем, такое, чтобы э, за него все делали, и вы и с, э, играли какую-то роль мамочки. И вот он не дает себе отчета что не нужно так делать. Вы не хотите быть этой мамочкой. Вы женщина, вы девушка. А если мы говорим сейчас об отношении, вот, то если личные отношения, то он должен понимать, что... Вы хотите заботу, вы хотите такой же опеки, вы хотите таких же красивых взаимоотношений и не мамочка, а романтических, если уличных. А если это дружба или там семейные модели поведения, то, скажем так, то же самое говорится о том, что не надо ни за кого ничего делать. Каждый пришел выполнять роль свою, то есть выполнять свое предназначение, ответственность женская, это жен, по-женски вспоминать себя, там женщина, а мужчина должен вспоминать себя, что он мужчина, и проявлять каждый должен быть качество, женский, женские, мужские, мужское. мужское. А, и говорится о том, что не надо ни за кого ничего делать. Одно дело помочь, это вместе договориться и друг другу помогать. И идти вперед. Но ни за кого ничего не надо делать. Причем само детство, у кого есть дети, тоже ни за кого ничего не делайте. Опыт должен проходить каждый. Сам, сам должен одеваться, сам должен уроки делать, сам портфель нести, сам сумку, сам самокат нести и так далее. Опыт каждый проходит сам. За него не надо ничего делать. Потому что если вы будете за него что-то делать, то потом в жизни впереди, когда он вырастет, будет взрослый. И он не сможет ориентироваться, как поступить, как сделать. Он будет теряться, и либо перекладывать ответственность на кого-то другого, а потом пальцами тыкать, это он, вовсе виноват, а не я. То есть это не прохождение а опыта абсолютно, это перекладывание его. И тем сложнее у него будет ситуации. Все испытания, все уроки, все экзамены будут очень сложные в жизни. Поэтому каждый должен проходить свой опыт. Если не знаете, значит, включаем какие-нибудь ситуации, передачи, книжки по саморазвитию и развивайся в этом плане, чтобы было легче понимать, осознавать, расти и двигаться вперед. Итак, по вот третьей позиции совет: сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Третья позиция говорит о том, что остановитесь, поразмыслите. Подумайте, правильно ли вы что делаете, успокойтесь. В спокойном состоянии всегда правильное решения принимается. На интуитивном плане интуицию нужно, конечно же, расширять. Чем сильнее, тем лучше. Раскачивать, как угодно можно говорить. Включите спокойную музыку, почаще включайте медитативную музыку спокойную релаксацию, дождик там, воду, шум ветра, там спокойно. Пусть и работы как раз-таки можно отлично успокаивать свое сознание, дабы оно уже перегружено, каждый думал постоянно о прошлом, о будущем, о делах и так далее. Поэтому можно спокойно закрыть глаза, прийти, выделить себе полчаса, и включить музыку и побыть в этом состоянии в спокойном состоянии так закончили мы расклад девочки ну все значит успехов хороших дней перспектив удачных продвижений вперед подписывайтесь на канал Читайте, изучайте, познавайте себя. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.